Когда вы будете получать карту, работники банка, понятно, что должны э, сделать что-то, что будет приносить банку прибыль. Так как вы по умолчанию не планируете брать кредитную карту и брать кредиты, то понятно, что банк выяснит, что ага, у вас там кредиты вы не будете брать. Как же тогда мы вас монетизируем для себя лично? Зачем вы нам типа нужны? Поэтому они будут предлагать всунуть вам какой-то платный продукт. Вот. И вы должны оценивать. Ну то есть вот в приватбанке, например, 20 гривен сейчас могут в месяц за обслуживание вам предложить. Предложить карточку, где будут с вас каждый месяц брать 20 гривен. Зачем оно вам надо? Поэтому спрашивайте сразу какой-то бесплатный продукт. То есть узнавайте именно те карты, которые дадут бесплатно. Вот еще поправляю тоже, что вообще от банки есть карта, которая называется «Моя карта». Она дается бесплатно и на три года. Но надо посмотреть, она подходит нам или нет. «Моя карта». Банк. Это по Украине информация. Является ли она нужной нам подключенной к нужной платежной системе? Потому что есть внутренние карты. Это тоже нужно помнить. Есть внутренние карты и внутренние карты нам не подойдут. Потому что внутренние карты это всего лишь навсего. Грубо как раньше была Сберкнижка, помните? То есть она обслуживаться будет только в одном банке. В лучшем случае с теми, с кем банк дружит. Ну вот в данный момент из того, что я вижу по карте, она не визовская. То есть она вполне может быть просто внутренняя. Для расчетов внутри банка, для расчетов там. Да, в Украине, возможно, многие банкоматы, особенно Ощад банковские, будут ее принимать. И она будет там работать. Но как только вы будете заходить с нее куда-то заплатить, начинают, начинают возникать проблемы. И вот как только возникнут у вас проблемы с переводами, вы начнете все равно искать э, карту, которая нужна именно вам. То есть, которая будет визовская или, или мастер-картовская. Вот даже обменник, если посмотреть, то смотрите, вот как я могу в обменять, да, что на что мы менять? Я могу обменять ту же ВМЗ, на да, могу обменять, видите, да, мастер, Виза, мастер рубли, мастер гривны. А дальше только распространенные банки. идут Приват, русский стандарт, Тинькофф, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк. Из украинских вообще только один. Не, ну еще Альфа я знаю есть в Украине, но я не знаю тот ли это Альфа-банк или нет. Вот. Остальных нету. То есть соответственно вывести деньги та, та задача, которая полагается на полагается на вывод денег она может быть не выполнена она мастер -кард. она именно мастер карт или маэстро то что здесь вот по этому я не вижу на фотках чтобы она помечена была Так что, ну, не буду спорить, не знаю, но лучше проверить. То есть, если мы будем брать в банке вот тот же Шащатбанк вот эту карточку, то нужно задать вопрос могу ли я с, ней, с нее рассчитаться на, за рубежом. Вот, потому что вот приведу простой пример, да. У меня есть корпоративные карты в собственности. Ну, так как я предприниматель, имея юриди статус юридического лица, у меня есть корпоративные карты. Но вот корпоративные карты, которые я получал, несмотря на то, что там написано мастер-карт, она за пределами Украины не работает. Для того, чтобы работала она за пределами Украины, это нужно было специально получать другую корпоративную карту, которая платная, ну и стоила дороже. А эти внутренние, они выдавали абсолютно бесплатно банку. Вот, она у меня есть прямо здесь, сейчас, да, ну вот, так как я оказался на территории Российской Федерации, она абсолютно мне бесполезна, то есть она не работает, э, абсолютно не работает полностью, хотя внешне все показывает, что вот она вроде как и хорошая. А вот э, физические карточки личные, которые именно личные, они работают. То есть я продолжаю ими рассчитываться, продолжаю работать с этой картой. Ну вот вы видели сами скрин с моей карты. То есть там лежат небольшие денежки, с которыми я рассчитываюсь. Вот в этом особенность получается этих карт, чтобы не оказались вы в такой ситуации. Все, идем по картам. Думаю все, переходим к следующему нашему вопросу. Так, еще раз повторюсь, что по картам идем в банк и пытаемся получить карту типа виза или мастер-карт, на которую можно получать деньги из-за рубежа. Можете прям так в лоб и задавать вопрос. Чтобы получать деньги из-за рубежа и платить за рубежом. По, за рубежом этой картой. Вот. Все, на этом... Занятие завершаем. Успехов Вам в открытии Вашей личной пластиковой